Друзья, доброго времени суток, меня зовут Вячеслав, сегодняшняя утренняя аналитика, посмотрим, разберем на некоторые криптовалютные пары, такие как биткоин, иос, и наверное еще посмотрим эфир.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 Мое предположение относительно того, что он будет сейчас идти в шорт, то есть падать, не оправдалось, к сожалению. И картина у нас получилась ровным счетом обратная. Да? То есть вот этот уровень, я все ждал, что он будет сохранен, будет отработан вниз. Никак мы к нему постоянно подходили и ничего с ним не происходило. Сейчас на дневочке его посмотрим еще да вот он получается такой более глобальный сильный уровень как я думал да подходили подходили но в итоге все-таки пробили его вот этим вот импульсной вот этой свечой пробили и достаточно хорошо удержались четко за этим уровнем да то что нам говорило, естественно о возможном дальнейшем движении вверх ну собственно оно и оправдалось получили рост в аккурат до следующего уровня. Да? Вот мы видим, он отмечен здесь после чего. Получили коррекцию или же тест, а вернее будет сказать ретест уровня предыдущего поддержки с в принципе огромной тенью. Да? То есть свеча с огромной тенью. На огромных объемах. Вчера она уходила, я еще об этом писал в Телеграме, что ребята что-то биток делает совсем невероятные вещи я честно говоря думал что этот уровень будет снесен вчера но он остался э, удержан кстати ссылка на мой телеграмм будет в описании вернулся вторая свеча нам показала тоже что сейчас цена не будет пробита вниз мы увидели коррекцию и это как раз было коррекционным движением После чего снова опустилась вниз. Но, опять-таки, движение вниз не продолжилось. То есть, здесь покупатели сдержали позиции. Скорее всего, бьем хоть и недостаточно большой да, для сдерживания, но он выше среднего. Что вероятность дальнейшего движения вверх она еще возможна. Так как вот этот вот уровень он достаточно сильно был отработан продавцами. Да? Сдержан вот этот диапазон. Следовательно, мы сейчас можем либо видеть... Снова формирование накопительного флета, определенное, после которого возможен выстрел вверх. Либо же все-таки после этого накопления покупатели утратят свою способность и мы уйдем вниз. Нужно будет наблюдать, пока еще говорить что-то сложно, поэтому вот такие вот мысли. Пока что и инструмент вот этими вот свечами показывает, Достаточную силу покупателей. Но как это будет развиваться дальше, нужно наблюдать. так по биткоину я сказал. Давайте перейдем к ИОСу. Так, вот у нас ИОС, часовой график. ИОС позавчера сделал очень хорошее движение. Вот оно. Раз, два. Движение, которое было многообещающим и которое уже могло говорить о том, что мы все-таки увидим потенциальный рост до вот этого вот уровня, прям до вот этого вот хая. Но Бетховен не отыграл свой концерт последний, да, и цена Иоса точно так же уперлась в свой уровень сопротивления, после чего начала коррекцию. Почему я говорю именно коррекцию? Потому что... Вот эта вот, конечно, свеча, которая пробила вот данный уровень, она была достаточно страшна. Но на данный момент мы видим, что часовая свеча следующая закрылась достаточно сильно, хоть и с небольшой тенью. Поэтому нужно будет наблюдать еще, как будет вести себя инструмент. Если он вот этой вот, вот на такой свече будет закрепляться вверху, то можно будет говорить о ложном пробое. Если же цена все-таки будет пробита вниз еще раз и закрепится здесь достаточно сильно, то будем говорить о дальнейшем нисходящем движении. Опять-таки, те, кто первый раз смотрят аналитику и думают себе, что я говорю совершенно очевидные вещи по поводу того, что цена пойдет либо вверх, либо вниз, прошу обратить ваше внимание на то, что я объясняю, при каких обстоятельствах она пойдет вверх, а при каких она пойдет вниз. Поэтому вы можете ориентироваться в моменте. Так вот, еще раз повторюсь, если цена будет закрепляться вот такими вот дожами или волчаками вверху уровня, то велика вероятность еще движения вверх и возможно дальнейшего пробития. На данный момент я пока это расцениваю как коррекцию, как ретест уровня поддержки, после которого возможно дальнейшее восходящее движение. Это что касается иоса дальше эфир эфир конечно нас в частности меня очень сильно удивляет в последнее время то что его падение просто таки неостановимо было до да, какой то степени и вот в данный момент мы видим что его цена удерживается уровнем поддержки сформированным еще в августе семнадцатого года вот этот вот уровень достаточно оказался сильным и сейчас пока а, вот эти вот объемы которые происходят здесь а, они как вы видите повышенные и можно сказать даже аномальные вот я бы сказал что эти объемы могут являться останавливающими следовательно у нас есть несколько фильтров которые будут подтверждать остановку цены вот в этом вот диапазоне и возможно ее рост либо коррекция да до в ближайшее время еще раз напоминаю уровень достаточно сильно выделен вот здесь вот здесь давайте его выделим диапазоном это будет более правильным не очень широким вот я думаю такой будет вполне себе достаточно уровень да исторически сформировавшийся который показывает удержание цены показываю аномальный Останавливающий объем Он действительно является останавливающим Так как цена не идет вниз И он останавливает вот это вот движение Которое было направлено продавцами Следовательно Можем говорить о дальнейшем движении вверх Возможном Первый уровень у нас находится вот здесь Который будет сдерживать цену Ну и дальше уже по, поочередно То есть данные вещи Будут в ближайшее время Либо протестированы <coughs> Либо пробиты ну, а там уже в дальнейшем поговорим с вами, как будут развиваться события. На этом у меня все. Большое спасибо за то, что смотрели это видео, эту аналитику. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал в Телеграме. Я там выкладываю свои наблюдения в моменте. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.